Башик, дети моя учка, это хорошая моя. Ну что, друзья мои, включается эпизод ⁇ Удачной жизни ⁇⁇ огородница. Сегодня я купила кое-какие семена, а кое-какие у меня были с прошлого года. Начнем. Вот это матиола или ночная фиалка. У меня ее очень много куплено еще с прошлого года. Потому что я хотела посадить ее возле дома. Но поскольку у меня не частный дом, я что-то в прошлом году проленилась. А почему именно эти цветы? Потому что когда я училась в педагогическом училище, в свое время жила на квартире. И квартирная хозяйка всегда эти цветы высаживала вдоль дорожки. И пахло вообще изумительно То есть этот запах, конечно, ассоциируется у меня с молодостью. Вот, я думала, и значит, когда я жила на севере, я всегда хотела вырастить эти цветы, но мне не удавалось. Один раз я посадила рассады, и у меня только два цветочка расцвели, две садиночки маленькие. Но запах стоял вообще. Я тогда не не знала, как с цветами работать, но был неудачный опыт. Сейчас, надеюсь, будет все по-другому. Ее, оказывается, можно в грунт садить. Ну, в конце апреля, в мае, конечно, я посажу их под пленочку и буду через 20-30 дней, через 2 недели, вернее, их надо досашивать, потому что они цветут и дают прекрасный запах только один месяц. Кроме этого, у меня были ранее куплены астры их надо садить в рассаду попозже в марте в конце марта в апреле что я и сделаю а сегодня я купила перец вот такой ольга называется и аналогично называется ольга помидоры об этом я это мне название запомнилось с канала сад для души и вот петунью тоже я вот такая я огородница еще кроме этого я купила вот этот старт, пинок, для того, чтобы они хорошо двинулись в рост, рассада это. Но для того, чтобы сделать шаг вперед, надо хорошо, хороший пинок под зад получить. Так вот, это вот Эпин Астра, это является пинок под зад. Ну, кроме того, я купила всего лишь два пинка. Ну как это? Две луковицы гладиолосов, один розовый, другой оранжевый. Что-то 20 рублей одна луковица, мне как-то стало жалко денег, и я всего два купила для опыта. Кроме этого, я была намерена купить таблетки, в которых садят рассаду. Ого, давай сейчас я куплю, там все питательные вещества есть, я вся себе такая, прихожу, 8 рублей одна штучка, одна штучка. А у меня вон сколько семента? Еще такое начало, ведь это. Думаю, нет. Это будет слишком дорого для меня. И стала я копаться в своей памяти и нарыла. Что? Нарыла я. Нарыла, что в те годы, период своей удачной огородной жизни, я делала стаканчики немножко по-другому. И таблетки, ну они как бы те же самые в принципе таблетки, но это был тот способ, без денежный, бюджетный способ. А заключается он следующим любой стаканчик оборачиваю бумагой в данном случае у меня идет бумага такая полотенце бумажная оборачиваю и делаю вот такой стаканчик получается стаканчик я его скрепляю здесь наполняю землей и туда по два семечка своего растения сажаю но не сегодня сегодня у нас Луна не спадающая, стареющая. Я дожидаюсь луны молодой, растущей. И тогда эти все садиночки, не все, и а перцы посажу, тогда посажу перцы. И буду за ними наблюдать. Я думаю, мне хватит вот этой одной упаковочки для того, чтобы насладиться перцами. Перцы я люблю. Как собачка гавкает? Ну-ка еще... <соцентричный> собачка, Мам. не еще рано. Что ты мне там ты меня тут нажимал?